всем привет ребята с вами я Ваня и сегодня я вам хочу что я запускаю конкурс на розыгрыше вот такого вот орка эксклюзивка орг, э, все действия очень простые чтобы выиграть это орка по ссылочке в описании группа моя в телеграме там опять же все условия повторятся, повторятся. дальше подписка на мой инстаграм подписка на мой вк Через неделю проведу итоги. Также под этим роликом оставляйте ники свои в, ну, в Робоксе и ники в Дискорде. Я вас победители, я добавлю в Дискорд. Добавлю в Робокс друзья. Лично на видео скину ему этот, эту эксклюзивку. Мы посмотрим его отзывы, что он скажет нам. И мы узнаем, что ему понравилось, а что ему не понравилось. Так что, ребята, всем удачи выиграть в этом конкурсе. Всем пока-пока.